Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим японский собор аддон. Для этого нам понадобится рис, фарш, фасоль зеленая, соус соевый, сахар, виноградный уксус, мед, имбирь молотый, яйцо куриное и соль. Отвариваем рис любым способом. Отвариваем зеленую фасоль. В сковороде смешиваем соевый соус, сахар, виноградный уксус. Доводим до кипения и добавляем в него шварш. Обжариваем его, помешивая. Когда наш фарш приготовился, убавляем огонь и добавляем молотый имбирь. Все перемешиваем. Увариваем до тех пор, пока есть жидкость. Далее взбиваем яйца. К ним добавляем столовую ложку сахара, оставшуюся, и чуть-чуть соли. Помешивая, обжариваем яйца. В глубокую миску кладем рис, добавляем фасоль, добавляем фарш и добавляем наше яйцо. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!